Так первый был документ 12.89, первый чтение проекта постановления о составе Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Внесен комитет по законодательству. Пожалуйста, Денис Александрович, Вам слово. Уважаемые депутаты, Вашему вниманию предлагается документ 208, 12.89. Это проект постановления о составе Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Проект подготовлен комитетом по законодательству в соответствии с нормами федерального закона 67-го основных гарантиях избирательных прав и законом Санкт-Петербурга о Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Как вы прекрасно помните, в апреле месяце мы принимали с вами постановление о начале процедуры выдвижения кандидатов на должности членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. В соответствии с тем постановление был установлен срок для направления предложений всеми субъектами, которые в соответствии с законом обладают правом на выдвижение соответствующих кандидатов. Этот срок был установлен до 17.00 26 мая 2017 года. В установленный срок поступило 11 кандидатов на указанные должности. И, соответственно, далее... Был подготовлен проект постановления на Комитет по законодательству и получено юридическое заключение на предмет соблюдения процедуры выдвижения, а также комплектности документов, которые представили в законодательное собрание субъекты, имеющие право на выдвижение кандидатов. Хотел бы сделать еще одну оговорку. В соответствии с федеральным законом существует так называемая обязательная квота политических партий, которые представлены в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Соответственно, из таких партий в законодательное собрание Санкт-Петербурга поступило три представления. Это от Коммунистической партии Российской Федерации. Также от фракции партии Спрадливой России и партии ЛДПР. Кроме того, существует также обязательная квота э, в назначении: это предложение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Такое предложение также поступило в установленный срок от Центральной избирательной комиссии. И была предложена Ждана Марина Александровна, которая сейчас является секретарем. По соответствии с я должен зачитать кандидатуры, которые поступили на рассмотрение загадного собрания. Кроме того, указанные кандидатуры разосланы всем депутатам, в номерном документе 1297, к которому также приложено подробное юридическое заключение по соответствующим кандидатам. С ним также все могли ознакомиться. Первый кандидат Буричева Людмила Михайловна субъект выдвижения внутригородского муниципальное образование Санкт-Петербурга город Зеленогорск, место работы С собрания Санкт-Петербурга, секретарь постоянной комиссии по устройству государственного местного управления административно-тиральным устройством. Второе. Егорова Алла Викторовна, субъект выдвижения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Петровский. Место работы законодательное собрание начальник управления конституционного обеспечения аппарата. Третья Жданова Марина Александровна. Субъекты движения Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Место работы Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Секретарь. Четвертый. Кандидат Конев Виталий Николаевич. Субъекты движения общественной организации санкт петербургской городской и Ленинградское областное отделение Всероссийского общества автомобилистов. Место работы ООО «Вавилон». Генеральный директор. Пятый кандидат Краснянский Дмитрий Валерьевич, субъект движения внутри внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ, сенной округ. Место работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии, член с правом решающего голоса, осуществляющий свои полномочия на постоянной штатной основе. Шестой, субъект, шестой кандидат Левший Николай Николаевич, субъекты движения политическая партия, коммунистическая партия Российской Федерации, место работы Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, помощник адвоката. седьмой кандидат Машковцев Михаил Борисович, субъект в движении, политическая партия, коммунистическая партия коммунисты России, пенсионер. Восьмой кандидат Николай Валерий Александрович, политическая партия ЛДПР, временно не безработный Девятый кандидат Смирнова Татьяна Александровна, субъекта движения внутригородского муниципального образования, муниципального круга Дачная. Место работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии, член с правом решающего голоса, свои полномочия на постоянной штатной основе. Десятый кандидат Фесик Екатерина Викторовна, партия «Справедливая Россия», должен в законодательном Санкт-Петербурга главный помощник депутата. И одиннадцатый кандидат Фомина Мария Владимировна выдвинута внутригородским муниципальным образованием Ломоносов о Газпром-трансгаз, начальник отдела подготовки кадров учебно-производственного центра. В соответствии с нормами наших законов мы обязаны назначить 7 кандидатов, 7 членов с правом решающего голоса в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, Денис вопрос. Уважаемый Денис Александрович, а скажите, пожалуйста, вот есть у нас Николаев Валерий Александрович, выделен политической партии ЛДПР, временно безработный. Скажите, пожалуйста, он получает пособие по безработице, не может устроиться, может быть, на работу? У него там э, вообще специальность какая-то есть? Может ему помочь или он, так сказать, так вот в избирательной комиссии хочет э, устроить свою жизнь? Александр Ильич, весь комплект документов, который был представлен... Э, Партии ЛДПР, он был проверен юридическим управлением, все требования соблюдены. Что касается его личной жизни, думаю, в частном порядке вы можете ему помочь. Помочь советам, делом, ну и как еще сочтете возможным. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги. В соответствии с нашим регламентом по персональным вопросам мы проводим тайное голосование. Мы можем провести это голосование электронным способом без выведения результатов на табло. Коллеги, кто за то, чтобы провести электронное голосование без выведения результатов на табло, прошу голосовать. Идет голосование. Техническая группа. Ставьте мне 10-секундный режим работы. Готовы? За 46 воздержался 0 против 0. Мы будем электронным способом без выведения результата на табло голосовать. Техническая группа готова? Пожалуйста. Готовы? Ставлю на голосование для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса кандидатуру Людмила Михайлова Борочева. Кто за то, чтобы избрать Боричева членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии, прошу голосовать. Идет голосование. Ставлю на голосование для назначения членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Алла Викторовна, кандидатура Аллы Викторовны Егорова. идет голосование. Ставлю на голосование для назначения членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом влечающего голос кандидатура Марина Александровича Данова. идет голосование. Ставлю на голосование для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса кандидатуру Виталия Николаевича Конева. Ставлю на голосование для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса кандидатуру Дмитрия Валерьевича Краснянского. Идет голосование. Ставлю на голосование для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса и кандидатуры Николая Николаевича Левшина. Идет голосование. Ставлю на голосование для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса и кандидатуры Михаила Борисовича Машковцева. Идет голосование. Ставлю на голосование для назначения членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего волос, кандидатуры Валерии Александровича Николаева. Идет голосование. Ставлю на голосование для назначения членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего кандидатуру кандидатуры Татьяны Санны Смирновой. Идет голосование. ставлю на голосование для назначения члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии, проявляющего голос кандидатуры Екатерин Викторовна Фесик идет голосование. ставлю на голосование для назначения члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии, проявляющего голос кандидатуру Мария Владимировна Тамино идет голосование. Спасибо, Александр Иванович. Прошу вас. Боричева Людмила Михайловна. 44 за, против, воздержавшихся нет. Егорова Алла Викторовна. 43 за, 0 воздержался, 2 против. Жданова Мария, Марина Александровна. 44 за, 0 воздержался, 4 против. Конев Виталий Николаевич. 0 за, 1 воздержался, 3 против. Краснянский Дмитрий Валерьевич, 45 за, 0 воздержался, 4 против. Левшин Николай Николаевич, 47 за, 0 воздержался, 2 против. Машковцев Михаил Борисович, 4 за, 1 воздержался, 3 против. Николай Валерий Александрович, 43 за, 1 воздержался, 4 против. Смирнова Татьяна Александровна, 3 за, 1 воздержался, 0 против. Фесик, Екатерина Викторовна, 45 за, 0 воздержался, 0 против. Уважаемые коллеги, мы приняли Фами... решение на назначении еще... следующих членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающих Фак... я, я еще фамина... А, протокол да. давайте. Фомина Мария Владимировна, 0, 0 за, 1 воздержался, четверо против. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы приняли решение о назначении следующих членов санкт избирательной комиссии с правом решающего Михайлович Людмила Михайловна Боричева, Алла Викторовна Егорова, Марина Александровна Жданова, Дмитрий Валерьевич Краснянский, Николай Николаевич Левчин, Валерий Александрович Николаев и Екатерина Викторовна Фесик. Спасибо коллеги.